Сегодня мы поговорим о ранних признаках беременности, то есть о тех признаках, которые вы можете наблюдать еще до того, как тест покажет положительный результат. Если вы знаете, то недели вашей беременности по медицинским показателям немножечко отличаются от тех недель беременности, которые вы подразумеваете самостоятельно объясню, что я имею в виду. По медицинскому календарю вы должны родить на 40-й неделе. Ну, это такой стандартный э, срок. Естественно, каждый рожает э, в слое от 37 до 42 недель, как правило. Но если вы посчитаете, 40 недель – это не 9 месяцев, а 10. А почему же это так? Можно задать такой вопрос. А, потому что м, врачи считают первую неделю вашей беременности с того момента, когда начался первый день ваших последних праздничных дней. То есть, если это перевести на русский язык, то находясь на четвертой неделе беременности, вы будете думать, что вы находитесь на первой неделе. А ранее у меня было видео, посвященное планированию беременности. Там я очень подробно описываю календарь, по которому можно определить день овуляции и, и примерный благоприятный период для зачатия. Так вот, все беременные называют недели своей беременности именно по календарю врачей, то есть так, как это принято. И если сравнивать эти недели с неделями обычного человека, который не в курсе врачебных календарей, то получается, это первая неделя вашей беременности после того самого периода благоприятного, в который вы создали своего малыша. Так вот, мои признаки были видны уже вот в эту первую неделю, если перевести на врачебный календарь, то это четвертая неделя беременности. И естественно, в тот момент никакие тесты ничего не показывали, это знала только я и это знал мой организм, который выдавал себя уже на этой неделе. Прошу вас сразу не пугаться, потому что моя беременность была действительно тяжелой, никаких серьезных вещей со мной не происходило, но я действительно попробовала все нюансы беременности в различные триместры. А, то есть я насытилась полностью... Всем чем только можно. Это как бы с одной стороны было здорово, то что я все попробовала, с другой стороны мой муж, например, был в шоке, как я вообще все это выдерживаю и решусь ли я когда-нибудь на второго ребенка, а мы вообще планируем минимум троих. В предыдущих видео я рассказывала о том, что мерила базальную температуру. Делала я это и во время планирования беременности, и после этого. Почему я это делала после? Потому что базальная температура является одним из как раз первых признаков, которые достоверно точно показывают вам, что вы беременны. У меня базальная температура действительно менялась до дня овуляции, в день овуляции, и поэтому я 100% была уверена, что она покажет правильный результат, если я беременна. И это действительно сработало. То есть в тот момент, когда я забеременела, моя температура из обычной человеческой там 36,6-36,4 скакнула резко до 37,1. Чувствовала я себя совершенно нормально, но градусник показывал именно эту цифру. И это стало первой галочкой, которая меня немножечко смутила. А никаких тестов в тот момент я не делала, так как а, понятно любому, мне кажется, что тест на таком сроке а, ничего не покажет. А, ну и, конечно же, так как это была первая беременность, у меня не было никакой стопроцентной гарантии того, что это действительно беременность, возможно, я просто заболела. А, но далее... Буквально через 2-3 дня а, температура моя не менялась, а, и начали появляться другие симптомы, которые следовали друг за другом, каждый день по нарастающей. Первое, у меня начало колоть грудь. То есть это было такое достаточно неприятное, я скажу, явление, и не очень понятное для меня. А, раньше такого не было, то есть если, например, у вас начинаются праздничные дни, грудь действительно может слегка болеть, слегка ныть, но так, чтобы она колола, такого у меня никогда не было, и поэтому это тоже стало для меня сигналом. А появилась тянущая боль внизу живота. Такое тоже бывает во время праздничных дней, но здесь боль была немного другая, я скажу. То есть здесь тянул действительно самый низ живота. И боль была такая, как будто меня что-то там растягивают, вот, растянули, и это осталось в таком положении. То есть такой боли я, в принципе, тоже никогда не испытывала. Я не скажу, что она была сильная, но она была достаточно ощутима. Особенно если лечь в горизонтальное положение, ровно, то это прямо очень хорошо прочувствовалось. Также я стала очень сильно уставать. То есть мой сон, в принципе, он был точно таким же, как и всегда. Я ложилась спать примерно в это же время, делала всю ту же работу. Но при этом под конец дня ощущение было такое, как будто я разгружала тонну ящиков. И силы у меня просто не оставалось ни на что. Мне ужасно хотелось спать, и ужасно хотелось и лечь, и просто лежать. И помимо этого у меня появилась одышка. Я никогда не страдала и не страдаю сильным лишним весом. Ну, то есть таким весом, при котором появляется одышка. Я не спортсменка, но совершенно спокойно могу выдержать физические нагрузки, то есть бегать, прыгать, подтягиваться. И при этом одышки у меня тоже никогда не возникало. Это было для меня тоже какое-то новое явление. То есть я просто иду по улице своим обычным шагом, и понимаю, что я устала и не могу идти, то есть я прямо останавливаюсь и начинаю дышать. Или, например, я просто поднимаюсь по лестнице в подъезде и понимаю, что те ступеньки, которые я преодолевала, например, за полторы минуты, сейчас я преодолеваю минут за пять. В этот день, конечно же, сигналов было настолько много, что я купила тест, я сделала его, но он ничего не показал. На следующий день после этого у меня начала болеть голова, так как я понимала, что мы с мужем активно работаем над ребенком, и я в принципе могу быть беременна, но уверенности в этом у меня не было, естественно, никаких таблеток я принимать не могла от головы, я имею поэтому эту боль мне приходилось просто терпеть. А, боль была действительно очень сильной. Я старалась как-то дышать свежим, воздухом по возможности, прикладывать в голове лед, а, то есть вот такие вот какие-то вещи. Грудь стала болеть еще сильнее, а, продолжал тянуть живот. И еще мои почки дали о себе знать. Здесь я тоже была такая достаточно начитанная мадам. Я знала, что есть такие лекарства, как Канефрон и Фитолизин. Это те лекарства, которые вы можете употреблять даже при беременности, они не наносят никакого вреда. То есть они сделаны на натуральных компонентах. И можно сказать, что вы просто попили какого-то чая с травками. На третий день, то есть на следующий, ситуация только усугубилась. Моя голова не прошла, причем она стала болеть еще сильнее. Я на тот момент работала, естественно, как и все люди. То есть я вышла на работу, я очень тяжело добиралась. При всем при этом к признакам моим добавилось еще высокое давление. Оно действительно чувствовалось. Мой пульс был 131 в минуту. Меня начало тошнить. То есть я просто старалась как-то глубоко дышать и желательно свежим воздухом возможности далее я вышла на работу я очень хорошо помню этот день слава богу что на работу за компьютером в основном сидячая я продержалась буквально до часу дня то есть представьте у вас высокий пульс у вас высокое давление у вас болит ужасно голова вас тошнит и вы находитесь в закрытом помещении хорошо хоть что вы сидите но при этом вам настолько плохо что я просто периодически ложилась на стол и дальше уже в принципе меня отпустили домой, потому что мне действительно было плохо, и я пошла к врачу. А, по дороге с работы домой, а, естественно, мне, а, мне предстояло преодолеть тот же самый путь, то есть метро, автобус и так далее. Как только я спустилась в метро, вы представляете, что это тоже смена а, давления да, резкое. А, на эскалаторе мне стало плохо. Это произошло на пересадке около садовой сина Спасская, то есть я спустилась на эскалаторе, мне стало резко плохо, У меня просто потемнело в глазах, я поняла, что я сейчас упаду с этого эскалатора, то есть я держалась за поручень, стояла на ногах и понимала, что все, сейчас я упаду. Я в таком положении доехала до тетеньки, которая стоит, ну вы знаете, при спуске со склона у нее такая будочка, там сидит тетенька. Я подошла к этой тетеньке еле-еле, сказала, что мне очень плохо и вызовите мне, пожалуйста, скорую. На самом деле я не отношусь к тем людям, которые вот так спокойно подходят к посторонним каким-то и что-то там просят, говорят. То есть обычно я как-то отсиживаюсь, отстаиваюсь, решаю сама вопросы, отхожу в сторонке, звоню каким-то своим знакомым либо а, просто отдыхаю и иду дальше вот здесь мне действительно было настолько плохо что я что мне было плевать кому вообще подойти мне нужна была действительно помощь я боялась что я просто упаду сейчас в метро упаду под поезд или еще куда-нибудь поэтому эта тетенька вызвала мне скорую попросила подождать меня в вестибюле метро то есть там где ходят поезда сесть там на лавочке, и как только скорая приедет она меня позовет вот в итоге скорую я прождала где-то минут наверное 30 Приехала скорая помощь, мне тут же померили давление, оно было неимоверно высокое, я сейчас не вспомню какое, но оно было действительно высоким. Я, естественно, сказала в скорой, что возможно, что я беременна, стопроцентных показателей нет, то есть срок достаточно маленький, но мы над этим работали, и поэтому никаких таблеток и так далее, а скорая, конечно же, мне прописать не могла. По этой причине они просто рекомендовали мне поехать домой и сходить к э, участковому терапевту, так как, если они заберут меня на скорую в больницу, там они начнут мне капать лекарства, которые мне, в принципе, капать нельзя. С одной стороны, меня это обрадовало, что ни в какую больницу мне не надо, с другой стороны, мне предстоял такой момент, что мне надо как-то добраться до дома, а сделать я этого сама не могу. Также скоро меня предупредила, что в метро мне категорически с таким давлением ехать нельзя, потому что все-таки я где-нибудь упаду. А по этой причине мне нужно было решать вопрос относительно того, как добираться до дома. В принципе, потому что ехать было очень далеко, жила на тот момент на другом конце города, а находилась в центре. А я вышла из метро. Села на скамеечку, позвонила мужу, объяснила всю ситуацию, попросила меня забрать Питер, город, достаточно большой, муж мой работает еще на другом конце города Поэтому приехал он примерно через часа полтора все это время я сидела на лавочке сидела я на самом деле очень смешно представьте себе, то есть Спасская Сеная Садовая это такой, кто не знает, райончик, где обитает большое количество не очень благоприятных граждан то есть там находится синой рынок, во-первых, рядом, во-вторых, там много алкоголиков, бомжей много воров и я это говорю к тому, что я на тот момент выглядела примерно так же объясню почему на лавочке я просидела примерно минут 10, после того меня резко затошнило и я поняла, что мне нужно куда-то сделать свои дела а рядом находилась только урна которая меня и спасла это конечно смешно, но другого выхода у меня просто не было, поэтому я сделала свои дела в эту урну и чтобы не сидеть там дальше, я оттуда быстренько ушла далее мой путь проходил по какой-то улице, я не помню но дойдя до первой арки, ситуация повторилась. В этот момент мимо проходила какая-то девушка, молодой человек, который, ну, представляете, как они на меня посмотрели. То есть я, наверное, была похожа на какую-то девушку с перепоя или какую-то, во всяком случае, не в себе девушку, которая вроде бы выглядит прилично, но при этом делает какие-то свои не очень адекватные дела прямо в центре города. Поэтому я, конечно же, тоже быстренько оттуда ушла. В общем, так наматывая круги возле этого райончика потому что мой муж должен был приехать именно сюда, меня вырвало, наверное, раз пять. Я уже сама, на самом деле, думала, господи, как это такое возможно вообще? Возможно, я чем-то травилась все-таки, со мной действительно что-то не в порядке. Потом приехал мой муж, он вызвал такси, и мы начали двигаться в сторону дома. В такси мне тоже стало плохо, поэтому у меня заранее был подготовлен пакетик, в который я справлялась свою нужду. Муж у меня начал ржать в машине. Ржал он не потому, что мне плохо, а потому, что он понимал, что я беременна, наверное. И как бы таким образом выражал свою радость. Мне как бы тоже было радостно, но с другой стороны, у нас не было тестов, которые стопроцентно бы подтверждали эту информацию. А также мне было ужасно плохо. То есть я, в принципе, не могла смеяться. Приехав домой, мы поднялись на этаж и... Не успели даже открыть дверь, как э, все случилось снова. То есть прямо в подъезде, э, в нашем, в который мы, мы постоянно ходим. По общим подсчетам в этот день меня вырвало 9-10 раз. А, естественно, я пошла к врачу, к терапевту, как мне посоветовали в скорой помощи. А, сделали мы это вместе с мужем. Когда я пришла к врачу, объяснила все свои симптомы, объяснила, что я могу быть беременная, терапевт начал хохотать и сказал, что это просто какая-то ерунда, потому что такого не бывает. Короче говоря, она мне просто не поверила, но так как у нее есть какая-то ее инструкция, а у меня есть какие-то недомогания, она обязана взять у меня ряд анализов, что в принципе она и попросила меня сделать то есть утром на следующий день я сдала ряд анализов, в том числе несколько анализов крови где-то через два дня я опять же сделала тест он мне показал отрицательный результат голова продолжала болеть все это время, давление скакало периодически продолжала болеть грудь продолжала тянуть живот и моя температура также не менялась, то есть вот она была 37,1 и на самом деле она у меня продержалась так всю беременность до самого конца, то есть с самого первого дня, как я ее заметила и до самых родов. Ну и также в этот день я пошла за результатами анализов к терапевту, который на свое удивление обнаружил, что у меня в крови есть определенный показатель, который говорит о том, что все-таки я была права. То есть я действительно беременна. И это мне сказал врач по анализу крови. Я точно сейчас не скажу, каким образом, но там, насколько я знаю, подскакивает какой-то гормон резко, который сразу же видно. Вот таким образом, в принципе, я узнала, что я беременна, хотя тесты еще ничего не показывали, но на тот момент я находилась на больничном, то есть у меня были проблемы, как я сказала, с давлением, лекарств никаких, конечно, врач мне прописать не мог, кроме допигита, есть такой препарат, который также можно принимать беременным, вот именно его я и пила. На пятой, мед... на пятой неделе по медицинскому календарю, я уже говорю, мне добавился еще один новый симптом. К вышеперечисленному у меня начало болеть сердце. Сердце у меня также никогда не болело, я не знала, что это такое. Здесь это действительно было ужасно. Все это, конечно, на фоне, наверное, давления, которое не переставало скакать, на фоне высокого пульса, на фоне того, что у меня были голова. Наверное, именно из-за этого так сложились обстоятельства. На этой же пятой неделе я сделала тесты, которые наконец-то показали мне положительный результат. Ну а история о том, как развивалась моя беременность дальше, смотрите в следующих видеороликах.